Градусная мера угла. Измерение углов аналогично измерению отрезков. Оно основано на сравнениях их с углом, принятых за единицу измерения. Обычно за единицу измерения углов принимают градус, угол равный одной 180 части развернутого угла. Эта единица измерения углов была введена много веков назад еще до нашей эры астрономами и математиками Вавилона, которые использовали шестидесятиричную систему счисления. Положительное число, которое показывает, сколько раз градус и его части укладываются в данном угле, называется градусной мерой угла. Одна шестидесятая часть градуса называется минутой, а одна шестидесятая часть минуты называется секундой. Развернутый угол равен 180 градусам. Угол называется прямым, если он равен 90 градусам, острым, если он меньше 90 градусов, и тупым, если он больше 90 градусов, но меньше 180 градусов. Кроме градуса используются и другие единицы измерения углов. Шестидесятеричная система неудобна для практических расчетов, так как она является непозиционной. В конце XVII века во Франции при введении метрической системы мер в качестве основной единицы измерения углов был предложен град, равный одной сотой прямого угла. В настоящее время он применяется в геодезии, а в морской навигации Используется румб, который равен одной восьмой части прямого угла.